Приветствую всех, кто подключился к нам в этот предпраздничный майский день. Тех, кому не безразлична история нашей страны. Тех, кто гордится подвигами героев своей семьи. Сегодня нас ждет незабываемая игра, ведь посвящена она одной из самых важных страниц истории России. Великой Отечественной войне. Надеюсь, все-все участники уже подключились и готовы проверить свои силы. На связи Виталий Гагунский и в ближайший час мы проведем вместе. Многие из вас уже знакомы с форматом игры, ведь это один из самых интересных способов изучения истории с волонтерами Победы. Поэтому я рад приветствовать наших постоянных участников и тех, кто решил попробовать сыграть впервые. Сегодня с нами играет вся страна, но прямо сейчас я приветствую дальневосточные регионы Сибирь, Урал и Поволжье. Наша игра не случайно называется «Наша Победа». Сегодня мы вспомним о событиях Великой Победы и о том, как она ковалась в тылу и на фронте. Главными организаторами сегодняшнего интеллектуального поединка являются Всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы», Организационный комитет «Наша Победа» при поддержке партии «Единая Россия» и фонд стратегических инициатив при поддержке Фонда Президентских Грантов. Помимо вопросов, благодаря которым мы сможем узнать что-то новенькое, самые быстрые и эрудированные команды ждут ценные призы от организаторов и партнеров сегодняшней игры. Поэтому советую вам собрать все силы, сосредоточиться и приложить максимум усилий, чтобы победить. Как стать призером? Все просто. Отвечайте на вопросы правильно, потратив на это как можно меньше времени. Обращаю внимание, что вы можете претендовать на подарки, если ваша команда состоит из участников в возрасте от 14 лет, в вашей команде минимум 3, максимум 10 человек, включая капитана. Важный момент. Отвечать на вопросы игры сможет только капитан команды со своей учетной записи. Остальные члены команды во время игры помогают своему капитану, общаясь между собой и размышляя над ответом на вопросы. Сегодня вас ждет игра, состоящая из двух блоков. Первый блок охватывает общие вопросы о событиях Великой Отечественной войны. Второй блок повествует о героических подвигах тех лет. К сожалению, Обо всех героях мы рассказать не сможем, однако вы сможете нам в этом помочь, но об этом чуть позже. В каждом блоке по 10 вопросов, после каждого вопроса дается время на обсуждение. Ровно одна минута. За правильные ответы на каждый вопрос вы получаете по одному баллу. Обратите внимание, что есть вопросы, в которых вместо правильных слов мы вписываем их, ее, его, x и альф. По контексту вопроса вам нужно догадаться, какие слова мы заменили этими вставками. А теперь важная техническая часть. Капитаны команд. Вам необходимо проверить, зашли ли вы на платформу игры, используя ту же учетную запись, с которой проходили регистрацию на мероприятие и создавали команду. Это очень важно сделать, так как капитан не сможет вводить ответы, пока не авторизуется на платформе игры. В этом я помогу вам. Капитаны команд. Информация для вас. Вы уже находитесь на сайте игры.волонтерыпобеды.рф. Надеюсь, ваша команда заранее зарегистрировалась. Капитаны, проверьте авторизацию в системе с помощью кнопки в правом верхнем углу. Войти с помощью волонтер ID. После успешной авторизации индикатор загорится зеленым. Если перед вами появилась кнопка «Принять участие в игре», значит вы ранее не зарегистрировались на игру. Чтобы это исправить, нажимай ее, укажи название команды во всплывающем окне и нажми кнопку «Продолжить». Далее нажимай кнопку «Поделиться ссылкой на игру» и отправляй ее участникам своей команды в любом удобном мессенджере. Если что, ссылка на присоединение к команде скопируется автоматически. Члены команды, получившие ссылку приглашения от капитанов, переходите по ней и присоединяйтесь к своей команде. Даю вам две минуты на проверку регистрации. Кто не справился, тот Кузя. Итак, до начала игры остается совсем немного. Убедитесь, что все работает, чтобы во время игры не возникло неполадок. Я напоминаю, что игра на скорость, поэтому проверьте, что смотрите трансляцию в прямом эфире. Немного организационных моментов напоследок. Форма для ввода ответа появляется отдельно для каждого вопроса. Ее должен заполнять только капитан команды. Это важно. Форма закроется, как только закончится время для размышления. Поэтому успевайте ввести ответ и нажать кнопку «Отправить» в определенное для этого время. Кажется, все. Технические моменты обсудили. Я уверен, что каждый из вас настроен показать свою сообразительность и смекалку. Ведь в игре «Наша победа» на помощь придет интуиция и логика. Прежде, чем мы приступим, я представлю нашего почетного гостя, ветерана Великой Отечественной войны, Рудинского Евсея Яковлевича. Приветствую всех участников игры «Наша победа». Значит, я закончил училище военно-авиационная штурманская. В 1941 году, 3 июля 1941 года, был последний государственный экзамен. Война началась 22 июня. Наверное, вы знаете уже по истории, что многие воинские авиационные части были довольно-таки сильно потрёпаны, распределять нас некуда было и мы, закончившие полный курс обучения, вместе с училищем эвакуировались в город Новоузенск Саратовской области на границе с Казахстаном. Короче говоря, где-то уже к сентябрю месяцу 41 -го года я попал в 222-ю эскадрилью связи Архангельского военного округа ВВС. Это тыловая эскадрилья, но мы, мы, это молодые штурмана, закончившие училище, э, а летчики были старые, опытные полярные летчики, старше нас на 15, 18 и даже 20 лет. Они очень нас многому научили. Научили уважать метеорологию, уважать... Э, изучению местности, обстановки. Карты были довольно-таки несовершенные в тех местах. Летали даже по старой системе на десятивертах. Вот в этой эскадриле получил огромную практику, желаю успехов и победы в этой игре. Большое спасибо, Евсей Яковлевич, нам очень приятно получить напутствие от настоящего героя. Желаем вам крепкого здоровья. Ну что же, друзья, мы начинаем. Под экраном трансляции появится формулировка вопроса и поле для ввода ответа на него. На раздумье будет дана ровно одна минута. Поехали! Вопрос номер один. Солдаты Первого Белорусского фронта, вошедшие в этот город, в январе 1945 -го года вспоминали, что на улицах они увидели только пепел и руины, покрытые снегом. Жители были истощены и одеты почти в лохмотье. Из 1 310 тысяч человек до военного населения осталось только 162 тысячи после неимоверного жестокого подавления восстания в октябре 1944 года. Немцы систематически уничтожали все исторические здания города. Назовите этот город. А. Минск. Б. Будапешт. В. Париж. Г. Варшава. Вопрос номер два. Летчицы 46-го бомбардировочного полка получили прозвище Ночные ведьмы, поскольку выключали двигатель перед атакой. Шум планирующего самолета напоминал немцам шуршание. Ответьте шуршание чего? А. Листвы. Б. Метлы. В. Бумаги. Г. Мыши. Вопрос номер три. Эта фотография сделана в европейской столице, которая была освобождена от основных сил нацистов к 9 мая 1945 года. Что это за столица? А. Минск Б. Рим В. Прага Г. Париж Вопрос номер 4. Согласно закону Бера, из-за действия силы Кариолиса правый берег реки в северном полушарии более крутой, чем левый. По одной из популярных версий, позиция подразделения, впервые вышедшего на боевое задание 14 июля 1941 года, находилась на правом берегу Днепра у города Орша. Ответьте, какое имя упоминается в связи с этой историей? А. Зоя, Б. Раиса, В. Катюша, Г. Маруся.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 Вопрос номер пять. Журнал «Военное обозрение» напоминает, что в годы Второй мировой войны столица Восточной Пруссии была самой крупной и хорошо укрепленной крепостью Европы. Но штурм этого города Красной армии продолжался четыре дня и стал самой скоротечной операцией по взятию крупного города в годы Второй мировой войны. Как Называется этот город А. Мюнхен Б. Дортмунд В. Гамбург Г. Кёнигсберг Вопрос номер шесть. Памятник на фото поставлен в честь военных кинологов и их собак, занимавшихся в том числе поиском Альф. Империя Альф существовала с середины 14 по середину 17 века. Напишите, что мы дважды заменили словом Альф А. Пропавших Б. Мин, В – продовольствий, Г – трупов. 15 марта 1945 года завершилась эта операция последняя крупная оборонительная операция красной армии в годы великой отечественной войны как называлась эта операция а миссия аметист б балатонская операция в весеннее пробуждение и г. «Богемская операция». Вопрос номер 8. Гвардии капитан Ирина Дрягина, город Саратов. Ответьте, где оставила надпись, которую вы видите Ирина Дрягина, известная летчица, прошедшая всю войну? А. На письме. Б. На уголке карты. В. На деревянной доске. И. Г. На стене Рихстага. Вопрос номер 9. По заявлению министра вооружений Альберта Шпейра: в результате этой операции Германия утратила четверть своего военного производства. Ее проводили войска Первого Украинского фронта под командованием Ивана Степановича Конева с целью ликвидации угрозы флангового удара и овладения промышленным районом. Что это было? За операция. А. Операция Малый Сатурн Б. Восточно-Прусская стратегическая наступательная операция. В. Верхняя Селесская наступательная операция и Г. Западно-Карпатская стратегическая наступательная операция. Вопрос номер 10. На этой фотографии 1942 года можно увидеть Александра Толуша, который прямо в землянке на передовой дает сеанс одновременной ее. Сеанс чего именно? А. Игры Б. Битвы В. Работы Г. Терапии. Итак, прозвучал последний вопрос первого блока. Надеюсь, все успели нажать кнопку «Отправить» до окончания времени. И я поздравляю всех участников с завершением первого блока. А теперь пришло время узнать правильные ответы. Ответ на первый вопрос. Варшава. Варшавская Познанская операция началась 14 января 1945 года. Войска Первого Белорусского фронта под командованием маршала Жукова, включая Первую Армию Войска Польского, освободили столицу Польши, находившуюся под властью гитлеровцев с 28 сентября 1939 года. Ответ на второй вопрос метлы. Шум планирующего самолета ассоциировался с шуршанием ведьминой метлы в ночи, поэтому немцы называли их Нактесен ночные ведьмы. Данная фотография, речь о которой шла в третьем вопросе, сделана в Праге. Сопротивление немцев на Западном фронте фактически рухнуло, тогда как к началу мая в Чехословакии и Северной Австрии советским войскам продолжали оказывать сопротивление группа армий «Центр» и часть сил группы армий «Австрия». Свыше 900 тысяч человек — около 10 тысяч орудий и миноветов, свыше 2 тысяч танков и штурмовых орудий — около 1000 самолетов. 9 мая советские войны освободили Прагу и были восторженно встречены населением города. Подразделение реактивных систем залпового огня, речь о котором шла в четвертом вопросе, получивших ласковое прозвище «Катюша», прошло боевое крещение, стреляя с высокого и крутого правого берега Днепра по врагу. По одной из версий, Флеров вспомнил строки «Выходила на берег Катюша, на высокий берег, на крутой». Ответ на пятый вопрос – Кёнигсберг. Штурм Кёнигсберга советскими войсками продолжался четыре дня. С 6 по 9 апреля 1945 года. Это была одна из самых скоротечных операций по взятию крупного и хорошо защищенного города в годы Второй мировой войны. По официальным данным, во время этого штурма Красная армия потеряла убитыми свыше 3000 солдат и офицеров, немцы в 10 раз больше, свыше 30 тысяч человек. В 1945 году город был передан под юрисдикцию Советского Союза, а в 1946 году переименован Калининград. Памятник на фото в шестом вопросе поставлен в честь военных кинологов и их собак, занимавшихся в том числе поиском мин. Собаки эффективно находили мины, позволяя быстро разминировать в Ленинград после снятия блокады. Империя мин... Существовала в Китае с 1368 года по 1644 год. Ответ – Мин. Ответ на седьмой вопрос – Балатонская операция. В 1945 году в Венгрии состоялась последняя оборонительная операция советских войск. Общая численность вражеской группировки составляла более 430 тысяч человек. Первыми приняли удар подразделения, занимавшие позиции южнее озеро Болотон, 1 болгарская и 57-я советская армии. Последнее крупное наступление вермахта во Второй мировой войне завершилось полным поражением. Русские войска измотали врага упорной обороной, активно использовали артиллерию и авиацию. В ходе Болотонской битвы вермахт потерял около 40 тысяч человек, 500 танков и самоходок, также 200 самолетов. Ответ на восьмой вопрос. На стене Рихстага. Отважная летчица дошла до Берлина с дивизией знаменитого Александра Ивановича Покрышкина и написала угольком на стене Рихстага гвардии капитан Ирина Дрягина. Город Саратов. Ответ на девятый вопрос. Верхняя селесская наступательная операция. 15 марта 1945 года началась Верхнеселевская наступательная операция. Советские войска прорвали оборону противника, окружили и уничтожили в Опельнском выступе пять немецких дивизий, разгромили группировку противника в районе Ратибора. В результате советские войска овладели юго-западной частью Верхней Селезии, заняв выгодные позиции для развития наступления на Дрезденском и Пражском направлениях. Ответ на завершающий вопрос этого блога — игры. Солдаты и офицеры склонили головы над шахматными досками во время сеанса одновременной игры, которую им дал гроссмейстер Александр Толуш. Прямо сейчас у нас тоже идет сеанс одновременной игры многих команд. Я надеюсь, что вы услышали свои ответы среди правильных. И за каждый верный ответ вы получите по одному баллу. Вот так быстро, вопрос за вопросом, мы дошли до экватора, половина позади. Проверьте зарядку и интернет-соединение на ваших устройствах. Не советую расслабляться, ведь впереди нас ждет второй, не менее интересный блок вопросов, в котором вы узнаете о подвигах людей, которые защищали свою Родину совершали героические поступки, но при этом совершенно не считали себя героями. Капитаны команд, будьте внимательны, формы для ввода ответа будут появляться отдельно для каждого вопроса, прямо под окном трансляции. Вопрос номер один. В сентябре 1942 года был издан приказ Наркома обороны СССР, в котором говорилось, что разгром германской армии может быть осуществлен только одновременными действиями Красной армии и их непрерывными ударами по врагу с тыла. Как это уже случалось в предыдущем веке. А Михаил Матусовский в стихотворении, он писал, кто он, где он и каков с лица, Где его отряд неуловимый? Только пули свищут без конца, Только сосны пробегают мимо. Назовите его! Вопрос номер два. Иосиф Сталин стал пятым лисом в истории нашего государства. Причем изначально он был против присвоения звания. Но если верить легенде, однажды Константин Рокоссовский заявил отцу народов, что при случае, как равный по званию, Сталин даже не сможет его наказать. В одном из слов в предыдущем предложении мы пропустили, 12 букв. Напишите это слово в изначальном виде. Вопрос номер три. Ким Филби родился в семье английских аристократов в Индии, окончил Кембриджский университет и занимал высокие посты в британских спецслужбах. Филби являлся иксом и передал в Москву материалы о планах действий германских войск в Курской битве в 1943 году, а также об американской ядерной программе. Другой Х использовал псевдоним Зондер. Назовите Х двумя словами, начинающимися на соседние буквы алфавита. Зинаида Виссарионовна Ермольева занималась разработкой универсального лекарства от болезней, вызываемых стрептококами и стафилококами. Микробиолог вместе с коллегами приносила в лабораторию образцы, найденные на деревьях и газонах, выращивала на продуктах. Лишь 93-й по счету образец, собранный со стены бомбоубежища, показал необходимую активность. Способ получения чего? Таким образом пыталась разработать Зинаида Виссарионовна. Вопрос номер пять. В центре данного фото солдат, уничтоживший во время войны 360 немецких солдат и офицеров, в том числе одного генерал-майора. Напишите его фамилию. Вопрос номер шесть. В русском переводе американская песня «Они» поется. Ну дела, ночь была, в нас зенитки били с каждого угла, вражьи стаи летали во мгле, мистер Шмидты, орел на орле, мистер Шмидт нами сбит, а наш птенчик летит на честном слове, и на одном крыле. Ими являлись и Ил-4, и Ту-2, и Ант-40. Какое слово мы заменили на «они»? номер 7. Федор Абрамов считал, что он был открыт русской бабой в 1941 году, когда она взвалила на себя всю эту мужскую непосильную работу, когда на нее оперся своей мощью фронт, армия, война. Русская женщина достойнее самых великих памятников. Официально он был открыт лишь 6 июня 1944 года. Назовите его двумя словами, начинающимися на парные согласные. Перед вами фотография Макса Альперта «Он». Интересно, что по наиболее популярной и вероятной версии человек на фотографии такую высокую должность не занимал. Юрий Ероцкий назвал беспрецедентным успех композиции «Он» популярной российской группы, отметив, что песня была одинаково тепло принята не только участниками Афганской и Чеченской войн, но и ветеранами Великой Отечественной. Какой акроним мы заменили на «он»? Вопрос номер 9. Настоящими героями, приближавшими победу, являлись не только бойцы, воевавшие на передовой с автоматами в руках. Иван Тимофеевич Гордеев был награжден медалью за отвагу за то, что в течение двух суток он под арт-огнем противника устранял порывы и не отходил от марафона обеспечив передачу информации между командиром полка и личным составом. В предыдущем предложении мы заменили четыре буквы в одном из слов. Напишите это слово в исходном виде. Вопрос номер 10. Осенью 1941 года военный корреспондент Алексей Сурков находился вместе с советскими солдатами. В деревне их разместили там. Солдаты отогревались в огня, играли на гармонии, а Сурков написал свои знаменитые стихи. В конце концов, песня «Там!» в исполнении Лидии Руслановой Прозвучало и у стен поверженного Рихстага у Бранденбургских ворот. Напишите, какие два слова мы заменили наречием «там». Уверен, что капитаны успели нажать кнопку «Отправить» до окончания времени на ввод ответа. Вот теперь точно можно выдохнуть, ведь вопросы второго блока, страсти и волнения позади. Самое время проверить себя. Давайте разберем правильные ответы второго блока. Ответ на первый вопрос. Партизан. Иосиф Виссарионович Сталин и Михаил Львович Матусовский отмечали важность участия в борьбе с захватчиками не только регулярных профессиональных войск, но и каждого жителя Советского Союза. Говорится в документе и о том, что опыт победной войны с использованием партизанского движения в России уже имеется. Ведь именно так удалось победить армию Наполеона в 1812 году. Ответ на второй вопрос: генералиссимусом Сталин стал пятым генералиссимусом в истории России. Первые четверо: воевода Алексей Шейн, князь Александр Меньшиков, принц Антон Ульрих. Браун Швейский и граф Александр Суворов. После смерти Александра Суворова и до последнего дня существования Российской империи ни одному из ее военачальников не присваивали чин генералиссимуса. Ответ на третий вопрос. Советский разведчик Ким Филби был одним из Кембриджской пятерки самой эффективной и результативной разведсети в истории разведки 20 века. Созданную сотрудниками нашей нелегальной резидентуры в Лондоне в 1934 и 1937 годах в группу вошли выпускники Кембриджа, а псевдоним Зондер носил другой известный советский разведчик Рихард Зорги. В четвертом вопросе речь шла о способе получения пенициллина, который пыталась разработать Зинаида Ермольева. Находясь в Сталинграде и наблюдая за ранеными бойцами Красной Армии, Зинаида Ермольева заметила, что большинство солдат умирали из-за заражения крови и связанных с этим осложнений. Тогда же ее лаборатория приступила к исследованиям посвященным решению данной проблемы. Благодаря Ермольевой появился советский препарат пенициллина «Крустозин», который спас многих раненых от смерти и инвалидности. Важным было то, что для его синтезирования использовалось только советское сырье. Ответ – пенициллин. Ответ на пятый вопрос – Намаконов. Семен Намаконов, уроженец Забайкальской области, ныне Забайкальского края, встретил Великую Отечественную войну, уже будучи зрелым человеком. В 1941 году ему исполнился 41 год. Он был потомственным охотником и детство провел в тайге. Семен Семи лет умел управляться с оружием, а к 10 годам уже получил яркое прозвище «Глаз коршума. Успехи в охоте помогли ему и на войне. Ответ на шестой вопрос. Бомбардировщики. Бомбардировки зачастую осуществлялись именно ночью, избегая огня, вражеских средств ПВО и истребителей. Песня. Заканчивается следующими словами. «Ну дела, ночь была, их объекты разбомбили мы дотла. Мы ушли, ковыляя во мгле, мы к родной подлетаем земле. Вся команда цела, и машина пришла на честном слове и на одном». Ответом на седьмой вопрос является словосочетание «Второй фронт». Абрамов назвал «Вторым фронтом» невероятную работу, проводимую советскими женщинами, многие из которых взяли на себя обязанности мужчин, ушедших на фронт. Открытием «Второго фронта» принято считать высадку в Нормандии, которую союзники начали 6 июня, 1944 года. Эта операция до сих пор является крупнейшим комбинированным десантом в истории. Ответ на восьмой вопрос камбат. Считается, что на фото запечатлен политрук, поднявший своих сослуживцев в атаку, а не командующий батальоном. Песня «Комбат» в свое время обеспечила славу группе «Любе». Слово из девятого вопроса в исходном виде звучит так. Телефона. Гордеев являлся связистом, который даже в условиях невероятного риска обеспечил координацию действий боевого подразделения, продемонстрировав стойкость характера отличную техническую подготовку и героизм. Ответ на завершающий вопрос – «В землянке». «В землянке» стала одной из самых популярных песен Великой Отечественной войны. Ее исполняли фронтовые артисты, солдаты. Существуют даже ответные и вариативные песни. Например, песня «От лица женщины, который боец» обращается в оригинале, и сталинградский вариант в теплушке 1946 года Владимира Нечаева. Было нелегко, но я уверен, что вы справились. Вот так незаметно пролетел час игры в компании участников со всей Сибири, Дальнего Востока, Урала и Поволжья. Мы рассказали вам о нескольких героических подвигах тех лет, если рассказывать о каждом причастном к великой победе, то наша игра растянется на несколько дней. Ведь в каждой семье есть герой, который ковал победу в тылу или на фронте. И мы просим вас рассказать нам о своем герое, который приближал нашу победу. Предлагаем вам поучаствовать в конкурсе, который называется так же, как сегодняшняя игра «Наша». Победы. Условия участия очень простые. Первое. Выложить пост на свою страницу ВКонтакте с историей героя своей семьи и хэштегами. Хэштег «Волонтеры Победы», хэштег «Наша Победа» до 10 мая 23 часов и 59 минут по московскому времени. Важно, чтобы страница была открыта. Второе. Подписаться на официальное сообщество движения «Волонтеры Победы» ВКонтакте. Третье. Прислать ссылку на пост в сообщение официального сообщества, чтобы получить свой порядковый номер для розыгрыша. С помощью рандомайзера мы выберем несколько победителей и поощрим подарками от организаторов игры. Онлайн-игра «Наша победа» подходит к концу. В течение недели с капитанами команд победителей игры свяжутся организаторы, чтобы уточнить, куда направлять подарки. Результаты мы опубликуем в официальном сообществе волонтеров Победы ВКонтакте. Подписывайся, чтобы не пропустить результаты. Уже пора завершать наш эфир, но мы расстаемся ненадолго, ведь впереди нас ждет много интересного. Для того, чтобы наши мероприятия становились еще лучше, мы просим заполнить форму обратной связи по QR-коду на экране. Мы обязательно прислушаемся к вашему мнению. И напоследок. Подарок для самых-самых терпеливых. Каждый зарегистрированный участник команды, вводивший ответы после подведения итогов игры, получит баллы на сайте волонтеропобеды.рф их можно копить и обменивать на классные подарочки. В разделе сайта «Уникально для тебя». Также в личном кабинете на сайте волонтеропобеды.рф вы сможете скачать сертификат участника игры. Особую благодарность мы выражаем нашим партнерам. Организационному комитету «Наша победа» при поддержке партии «Единая Россия». Министерству просвещения Российской Федерации, Российскому военно-историческому обществу, Ресурсному центру по развитию и поддержке волонтерского движения, МОС Молодежному клубу Российского исторического общества, Общероссийскому общественно-государственному движению детей и молодежи движения первых, Всероссийскому, детско-юношескому военно-патриотическому общественному движению «Юнармия» и всем, всем, кто о нас рассказывал. Спасибо вам огромное. Вот и все. Онлайн-игра «Наша Победа» подошла к концу. Спасибо вам, друзья, за атмосферу, которая царила в студии во время игры. Поздравляю вас с наступающим Днем Победы. С вами был Виталий Гагунский. Пока. До скорых встреч.